За последнее время произошло огромное количество событий. Я коротко очень о них расскажу, и затем уже мы начнем непосредственно сами ответы на вопросы. Ну, первый, наверное, самое важное для нас это известие о том, что световая лавина, с которой мы еженедельно работаем вышла на свою, ну, условно говоря, проектную мощность. То есть на сегодняшний момент она объяла всю планету, она прошла практически во все аспекты а, а, жизни человечества, и а, световая лавина сейчас активно перенастраивает, то есть включился процесс необратимой, Жесткой и безусловной перенастройки всей жизни на планете. Что это дает, или что это значит? Это означает, что на сегодняшний момент энергии любви, космические энергии любви, которые составляют световую лавину, они практически объяли. Полностью весь земной шары планомерно ведут работу по преображению жизни на планете. Постоянно, ежедневно, творчески последовательно. Ну, это означает, что те перемены, которые происходят в США, они так, так же идут сейчас во Франции, в Германии. В Антарктиде, в Гренландии и так далее. В том числе в нашей стране. Поскольку опыт работы со световой лавиной показал нам, что идет очень удачное воздействие. Удачное, это значит целенаправленное, приносящее конкретно видимые результаты, то после долгого обсуждения с Советом Планетарной Коалиции было принято решение инициировать концентрированный запуск энергии световой лавины на преобразование внутри нашей страны. То есть, поскольку сейчас есть некая определенная, изначально заданная скорость преобразований, которые происходят по всей планете, то, благодаря наличию внутри страны, внутри России, достаточно большого, я бы сказал, самого большого на планете потенциала звезднорожденных, то в связи с этим создается возможность запустить ускоренные преобразования внутри нашей страны. Для этого 18 февраля в 13.00 13 по Москве будет в Москве проведен семинар, который я лично проведу. Все условия и обстоятельства, и адрес, где это будет, указано в нашей группе. Если кто-то еще из нынешних участников большого вебинара не состоит в группе, пишите, пожалуйста, заявки. Я с удовольствием приму и принимайте участие во всех наших световых работах. Это первая новость, вторая. Каждые две недели, так мы и будем проводить большой вебинар с целью как можно больше дать возможностей для новичков ускоренно активировать свои кристаллы любви. Это вторая новость, третья. После запуска световой лавины на преобразование внутри нашей страны 18 февраля, если все пройдет хорошо, а, в принципе, вероятность этого, ну, 90 с лишним процентов, что все будет хорошо, то а, на через две недели, это, по-моему, 4 марта, точно сейчас скажу вам, да, 4 марта будет проведен, такой же семинар, но уже в Санкт-Петербурге. С тем, чтобы еще больше усилить запуск световой лавины на преобразование внутри нашей страны. То есть все объективные или субъективные условия созрели, и необходимо для преобразования внутри нашей страны дать только мощную, глубокую энергетическую основу, что мы с вами и сделаем, работая по запуску вот световой лавины. Это следующая новость, которая а, касается организационной работы нашей группы. И затем, поскольку сейчас... Начинается вот с этих двух семинаров совсем другой ритм работы для всех светлячков, совсем другой. И вы все это почувствуете. Ну, можно примитивно очень сказать, что все начинается работать по-взрослому, без всяких игр. Все по-настоящему. А это значит, что Совет Планетарной Коалиции... Начал, вернее, продолжает работу по сплачиванию некой, как бы сказать, общности людей, которые объединены энергиями любви. То есть общество это не общество, это общность, сообщество, светлячков. И огромную важность в этом он придает двум моментам: первое это Постоянство работы с энергиями любви. И второе ⁇ это честность и открытость. То есть мы ничего не прячем, не делаем никаких секретов, не ведем какие-то интриги или подковерные игры. Все идет открыто, показывая всему миру пример того, как куда необходимо двигаться. И поэтому э, выдвинуто сейчас новые условия для приема новичков в группу. Будут приниматься только те, у кого э, нет каких-то секретных ников, типа там, ну не знаю, там «Веселая киска» или там «Гномик закрылый». А имя, фамилия и э, не котенок на аватарке, а нормальная фотография. Это делается с одной единственной целью, что сейчас мы уже сформировали вот эту общность светлячков. Большинство людей друг друга уже знают. И хотелось бы вот эту традицию и дальше усиливать и приумножать, чтобы люди чувствовали бы открытость в общении друг с другом. А какую открытость вы можете почувствовать, если начнете общаться с кем-то, у кого ник, ну, допустим, как в прошлый раз, бомбящий Сириус или э, хранитель бездны? Понятно, да? Я думаю, что эти требования не такие уже э, большие, и это относится к новичкам, к тем, кто уже в группе, Пока таких требований не предъявляется, но я все-таки еще раз прошу и надеюсь, что люди, состоящие в группе, откликнутся и пойдут навстречу этим требованиям и самостоятельно изменят вот то, о чем я прошу. Итак, начинаем. Сегодня ответы на вопросы, первый ответ на, вернее, первый вопрос. Задавали вопрос о том, чтобы мы на практической работе не успели активировать ангела изобилия и прочее. Сегодня мы постараемся успеть. Каждый раз наша практическая часть на большом вебинаре ну, по возможности, по возможности, будет в себя включать. Первое и обязательный пункт. То есть вся работа большого вебинара состоит из двух частей. Первая часть – это лекционная часть, и вторая – практическая. Практическая часть, первая – это активация кристалла любви всем, помощь в активации всем новичкам, всем тем, кто первый раз участвует в вебинаре. В принципе, ради этого-то. Такую, вот скажем, такую чистоту то есть один раз в две недели теперь вебинары будут проводиться. Второе: подключение к ангела-изобилия, подключение к цивилизации дельфинов и китов, подключение к Матери Божьей и обучение, то есть практика работы с родом. Это все в обязательном порядке. Затем. Работа по э, корректировке программ судьбы. Это работа с хранителями судьбы. И затем чистка галактическим советом всех присутствующих. После этого мы будем уже в самом конце э, большого вебинара выходить на совет планетарной коалиции и осуществлять запуск Вернее, осуществлять выводить на контакт с вашими цивилизациями и запуск световой лавины. То есть мы будем работать со световой лавиной. После этого вебинар, даже если будет заканчиваться, все равно энергоработа, световая работа будет продолжаться и будет идти. Столько, сколько там вашей цивилизации посчитают нужным. Это первый вопрос. Дальше. Задают вопросы про пятую мерность. Вопрос следующий. Вот акт преображения подразумевает перемещение нас как обновленного человечества, часть, обновленная часть человечества, которая без потери физических тел переместится в пятую мерность, и другая часть, которая через смерть, то есть через развоплощение здесь и воплощение уже сразу в пятой мерности, переместится туда. И вопрос заключается в том, что мы регулярно чистим пятую мерность от деструктивных программ, от присутствия каких-то эгоистических. Значит ли это, что когда мы туда сместимся, что мы, возможно, попадем под воздействие? Нет, друзья, не значит. Пятая мерность, вот все наши вопросы, которые мы задаем, мы задаем с позиции наших, ну скажем, трехмерных, линейных представлений. И мы пятую мерность представляем собой как некую, условно говоря, географическую область, куда мы переместимся, и до нашего перемещения нужно успеть ее почистить. Ничего подобного в пятой мерность. Пятая мерность – это вибрационный диапазон, в котором существует огромное количество различных цивилизаций. Энергия эгоизма — это длина волны, то есть это некие, скажем, деструктивные программы, так можно их называть. Так вот они, их носители этих деструктивных программ, имеют возможность выходить, неся в себе эти вот программы не выше пятой мерности. Далее, то есть в шестая и в седьмой идет мощнейшее несовпадение. И уже невозможно эгоизм даже представить на уровень седьмой и выше мерности. На уровне пятой, в привязке к земному пространству, к человечеству, деструктивной инопланетной цивилизации, наштамповали огромное количество негативных программ, ловушек, условно говоря, которые призваны зацеплять сознание пробуждающихся звезднорожденных и транслировать им некую иллюзию, то есть фальшивые какие-то картинки, видения, программы и еще что-то с тем, чтобы э, эти звезднорожденные не искали бы связи со своими цивилизациями в седьмой и вышемерностями, а удовлетворились бы вот такой, с связью или такой бы работой с программами пятой мерности. И мы, очищая эти программы, мы убираем воз... привязки негативные для пробуждающихся сознаний звездно-рожденных. Но когда мы смесь, сместимся, все человечество обновленное, мы вокруг себя создаем в пятой мерности некое энергопространство. Это будет наш мир. Мир обновленного человечества. Там этих программ, в принципе, не будет. Поэтому бояться этого не надо. Дальше продолжаем. Как работать с реализацией материальных желаний? Реализация материальных желаний, она, возможно, в том... Вернее, она проходит легко в том случае, когда вы четко представляете себе то, что вы хотите. Понимаете, вот у многих людей, ну, допустим, живут они, самый распространенный пример, в фин, финансовой нужде, материальной нужде, и они хотели бы разбогатеть. Но это для них настолько не как бы непонимаемое, неосознаваемое ими, что это некая виртуальная вот вещь внутренняя. И они разбогатеть это, это, это, они не знают, что, в чем значит разбогатеть. Это что, тысяча, две, сто тысяч, миллион, или это владелец завода, или это миллиардером, или миллионером хочет стать, или и чем. И вот этот вопрос неясности собственного формирования желания, он для Вселенной как раз является ну, э, как бы препятствием. Готовы были бы подкинуть возможность, но какую? Для чего? И вот для того, чтобы вы свое материальное желание реализовали легко, вам достаточно просто представить, Четко, ясно образ того, что вы хотите. Вы как бы в этом должны оказаться. Все, это ваше. Ну, условно говоря, допустим, у вас нет жилья, а вы хотите дом. Вот большой ну, коттедж, не знаю, там у каждого свое. Вот дом, ваш дом, все. Вы должны представить себя в этом доме, увидеть. Не надо там слишком уж детализировать. Важно, вы должны представить дом. Вот. И дальше следующее, вы находитесь в этом доме, вы вокруг ходите, и вы должны четко ощутить, что это ваше. Это, это не ваша недосягая мечта, а вот реально это ваш дом, вы тут живете, вы ходите, вы радуетесь. Вот это состояние, ощущение такое, вы должны его запомнить, прямо погрузиться в него. Все, и после этого, как вы это сформировали, после этого отпускаете, и ваша мечта, поскольку это запуск был вашей мечты, начинает реализовываться, вам жизнь тут же начинает подкидывать различные возможности для ее реализации. Но у нас э, следует следить зачем? Если э, для реализации вот этого намерения вашего, да, материального желания, мощно способствует позитивное внутреннее состояние. И наоборот, любые негативные состояния, злость, обида, жалость, ненависть, ревность, ярость, там, гнев, грусть, тоска, печаль, они все блокируют реализацию вашей мечты. То есть, условно говоря, вы мечту запускаете и тут же начинаете навешивать на нее гири, она не может взлететь. Самое большое, так сказать, препятствие ⁇ это сожаление. Вы начинаете запустили мечту и думать, да, вот жалко, я, конечно, хотел бы дом, но вот если бы я был там сыном олигарха, если бы я выиграл, если бы я тосил, и вот ваше сожаление о том, что вы где-то когда-то не были, недополучили, не они тормозят, вам не нужно об этом думать. Вы зашли в этот дом посмотрели вокруг, вам все нравится, все классно, вы знаете, что это ваше, все идете вперед, отпустили и живете, зная, что это ваше, просто оно сейчас по времени немножко, чуть попозже к вам придет, проявится, и все, и оно обязательно проявится. Это работает, безусловно, со всем, понимаете? А, ну, со всеми проявлениями, со всеми желаниями, со всеми. Дальше продолжаем. про деструктивные силы, которые находятся на планете. Есть опасность, что они как бы после того, как мы их нейтрализуем, они собирают все силы и как бы через какой-то механизм непонятный ныряют в прошлое и опять восстанавливаются, и опять начинают что-то делать. Это не так. Это ну, как бы заблуждение. Никуда они не деваются, мы их нейтрализуем. Точно так же, как другие, мы в параллельных мирах нейтрализуют другие деструктивные силы. И поэтому мы их лишаем возможности, то есть работая со световой лавиной, мы их лишаем возможности что-то предпринять. Они никуда не деваются. Ни Ротшильды, ни Рокфеллеры, ни прочие не люди. у них не просыпается совесть, у них нет раскаяния, нет желания работать на благо человечества, нет. Просто их а, обрубаются, все щупальца у этого спрута, но сам спрут никуда не девается. А, стоит нам, допустим, вот мы их нейтрализовали, все сделали, стоит нам отпустить а, работу со световой лавиной, то есть ну, перестать на какое-то время работать, чтобы световая лавина за, затихла. И вы сразу увидите, как эти жене люди начнут свою активность, они начнут предпринимать что-то, что действительно будет продолжать разрушать мир. Все. Они, еще раз подчеркиваю, никуда не деваются, но они практически нейтрализованы до тех пор, пока мы работаем с энергиями любви. Почему? Из раза в раз я и подчеркиваю – что намного важнее жить в энергиях любви. То есть мы туда вошли, и мы в этом живем. Мы не специально это генерируем для блокировки негативных сознаний, а это наш образ жизни. И этот образ жизни предусматривает полное отсутствие негатива в нашей жизни. Все? Следующий вопрос. Нужно ли в работе с намерением образное представление? Когда мы говорим о, допустим, материальном желании, это да, нужно, скорее всего, и чем ярче образ, который вы себе представляете, тем лучше. Но здесь нужно понимать, если вы хотите дом, дом представить образно здорово, да? А если вы хотите встретить свою человека, родную душу, чтобы устроить свои личные взаимоотношения, то в образные представления следует вкладывать не внешний облик, да, или размеры 60-90-60, а нужно ваше внутреннее чувство. То есть это должен быть образ человека, неважно, как она или он выглядит, Важно, что они у вас должны вызывать самые теплые сердечные чувства. То есть настройка вот на этом. А вообще-то, когда мы работаем со световой лавиной и с энергиями любви, то здесь важно просто обозначить свое намерение. Например, мы заявляем о том, что должно быть четкое, жесткое разоблачение всех взяточников, всех казнокрадов, смещение их с должностей и замена их на звезднорожденных и на тех людей, которые готовы э, жить энергиями, э, вернее, по закону совести и которые работают на благо страны и народа. Здесь же вы не можете каждого взяточника в отдельности представить. Здесь достаточно обозначить намерение и продолжать запуск энергии любви, потому что мы сейчас с каждым шагом смещаемся в более качественную мерность, где есть и условия, и возможности, нами пока еще непредставимые. Наше трехмерное сознание, оно скудное, оно привязано к уму, а ум оперирует только теми понятиями, которые он уже знает. Он не может представить, что будет четвертой или в пятой мерности. Он может единственно сказать, что в пятой мерность там коммунизм, а там за ЖКХ, наверное, платить не надо. Все это максимум, что он может представить. Хотя на самом деле там все намного объемнее, больше, глубже. Так что специально образные представления при работе с намерением по изменению мира, ну, не надо туда углубляться. Дальше. Что такое, еще раз спрашивают, что такое Содружество Светлых Сил. Друзья, Содружество Светлых Сил входят. еще раз повторюсь, цивилизация дельфинов и китов, жрецы Арии с внутренней земли, Жрецы Атланты и жрецы Лемурийцы Седьмой Мерности, Матерь Божья с ангельским архангельским воинством, Галактический Совет, Совет Планетарной Коалиции, куда входят все цивилизации, воплотившие своих представителей сейчас на планету, все хранители всех сорока храмов света, Пробужденные хранители праславянских поселений и хранители древних поселений. Вот это все, кто входят в Содружество Светлых Сил. Следующий. Что такое расширение сознания? Ну вот часто про это пишут. Это ваша способность принимать все более высококачественные, высокочастотные вибрации. Каждый раз, когда вы начинаете э, работать с энергиями любви, происходит расширение сознания. То есть вы учитесь воспринимать энергии все более высоких центров ваших же собственных энергетических. А значит, это дает вам возможность более глубокого, расширенного понимания э, того, что происходит на планете.